Вполне достаточно э -э Поиграть э в гонки Тем более в, в игре присутствуют э Режимы да? Ну как всегда Что такое Как-то как хоть интересно елки балки Приветствую друзья На своем канале Картавы Компания Сегодня с вами протестим новую игрушку под названием Net4Drive да, друзья, это новая игра, нам буквально вышла недавно, в феврале поэтому сразу же обратил внимание на нее и не забывайте подписаться на канал чтобы получать новые уведомления о новых видео а мы продолжим продолжим Наш тест-драйв, как говорится, лучше самому посмотреть, чем смотреть видео и... Или... Вау! Да, она чем-то похожа на, на Netfort Speed World, когда-то была такая игрушка Противники все же существуют здесь на сингле, вот, шесть противников, соответственно, это все боты. очень интересно, было бы интереснее стоять. Ирия, как это было, Speed Там, друзья, это была игра, electronic arts здесь видимо какой-то разработчик создал игру а тьмон от спит как бы, для бюджет, бюджетного сегмента всего за 30 рублей в стиме физика впрочем нормальная физика отличная а, что еще сказать ну машины ездят машина по ну чуть-чуть конечно же реалистичности то того на фотспита то нету но Только сюда вроде бы да когда мы все верно едем сделаем кружочек как говорится тест драйв оу оу правильно поведется после этого Да, терял я несколько он позиции на 4 но ну, конечно же я откуда же мне знать что там нельзя ехать да, очень это неудобно потому что хотелось бы видеть полосочки как это сделано но к сожалению здесь нету получается ты едешь как на амбу, на стрелочку стрелочка показывает, ты запоздала, либо ее сделать как-то повыше, я не знаю всего 93 ну okay. well, well, что это, опять? Ah. Короче, ну, не нужно проезжать этот поворот Все машины выглядят очень достойно Не скажешь, что игра... Вот... Э... Не скажу, что игра... Вот, на другом движке ну, Похоже на, пер... на первую Наверное, на фодспид э... Но выходит она, к сожалению, в двадцать первом году вот, после... вот world наверное, самая популярная из частей, которая была онлайн, да? здесь, к сожалению, почему-то онлайн... и сингл в общем показать за 30 рублей это достойная игра вполне даже он и краши, и баши и все, и все присутствует как-то мне не везет этому. давай посмотрим что мы можем купить улучшить апгрейд апгрейд апгрейд и в общем э, смотри можно Улучшать все у нас нету, да? Ничего. В общем, давай посмотрим. А, какие... Это что такое? Это можно устанавливать, скорее всего. Это что? И цвет. Цвет можно выбрать любой. Прикольно, кастомизация тоже присутствует. В игре даже прям отличная. На игру вот, очень похоже на здесь э, на Netflix Speed. А это что? А, у смотри, даже есть такие штучки. Давай посмотрим. цвет убираешь шумила я просто хочу посмотреть как это все будет выглядеть а это что что-то непонятное в общем ладно давайте назад и онлайн зайдем попробуем онлайн погонять Здесь сами игроки создают, что ли, этот онлайн. Ну как? Понятно. Ну, наверное, потому что вот друзья, товарищи присутствуют на карте. Я не знаю. Видимо, игроки у этой игры, у игры есть, но... Как, как обстоят дела с перфорациями, непонятно. Будет ли кто-то со мной на карте катать, неизвестно. Поэтому я даже не знаю. В общем, карта одна. Да, карта одна. Ну, в принципе... Если хочешь поиграть в машинке, почему бы и нет? Если памяти она много не требует, то, в принципе, да, вот как бы вообще там копейки какие-то вот. для для бюджетного ПК даже для ноутбука вполне вполне достаточно э, поиграть в гонки, тем более в, в игре присутствуют режимы, да? ну, как всегда, ну, что, что то ладно. На этот момент в начало в нём как-то хоть интересно елки палки что видим чтобы не было скучно вот мы его вырежем и сделаем добавку спереди ну конечно, конечно же как, как же без этого-то елки палки как же не проехать поворот ну, стрелочка очень слабо показывает если честно плохо ориентироваться по ней не, не, не очень таки удобно есть о, о, о, о. но он поехал как-то не так вроде главное это показалось или что но ну, в общем мое мнение... Грабельно мое играбельно типа получать какое-то удовольствие можно, поэтому Ставьте лайки, не забывайте про подписку на канал. Как-то на время получается, да? Да, на время. Мне больше опыта дает, кстати, больше опыта дает. и не знаю, как этот опыт отображается в апгрейде. Конечно, больше уже будет. Я опять завис, что ли? Отлично. <свят> Нет, я даже не могу советовать вам эту игру, потому что даже на моем пока она виснет. Прежде чем купить, посмотрите мое видео, пожалуйста. <свят> Ладно, все, пока всем. Всем спасибо за просмотр.